Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Наталья Пугачева. Приветствую вас на нашем канале. И это видео будет о том, что же такое астрология бадзи, зачем она нужна конкретно вам. Если вы хотите стать профессиональным астрологом или просто человеком, которому интересна эта тема, который бы хотел э, видеть, предвидеть будущее, научиться читать астрологическую карту свою или своих близких, своих подруг, своих родственников и помогать им как-то в жизни, то в этом видео я как раз расскажу, с чего начать и что нужно делать. Итак, если вам интересно держать руку на пульсе своей судьбы, узнать, когда появится возможность, или выйти замуж, что, стоит ли сейчас продавать квартиру или подождать, как обезопасить свои финансы, и вот, например, в это в самое непростое время, что нужно сделать, вообще, что нужно сделать, чтобы в жизни пришли счастливые перемены. Нужно, конечно же, хотя бы начать изучение китайской метафизики, китайской астрологии, для того, чтобы вы могли видеть перспективу своей жизни и могли ну, почувствовать себя у руля этой жизни. Итак, в нашей школе мы готовим профессиональных астрологов, и мы уже набираем в этом году 12 поток курса именно начального курса, где самых азов начинают изучать одно из самых таких, древнейших направлений в китайской астрологии, которое называется Бадзи. Переводится это как «8 иероглифов». Бадзи – это очень такая стройная система природных образов, которая привязана к дате рождения и каким-то удивительным образом отражает все стороны жизни человека. Тому, кто знаком с Бадзи, жизнь уже не будет казаться чередой случайных и каких-то необъяснимых событий вообще вот первое что делает человек который знает астрологию бац когда знакомится например с другим человеком он обязательно постарается узнать его дату рождения и обязательно посмотреть а, в его карту это уже знаете вот происходит на каком-то автоматическом уровне а, карта покажет что на самом де деле ну, вот, человек знаете какой лет мотив жизни у человека да? что он о чем он думает как он себя пози позиционирует что им движет, какие у него есть, может быть, потаенные желания. Ну и вообще всегда, наверное, это и так известно каждому человеку, да, что люди сходятся по характеру, не сходятся, но мы не всегда это видим сразу. И вот именно по астрологической карте мы можем видеть важную для нас информацию, стоит ли нам с этим человеком иметь дело например если мы берем его на работу к себе стоит ли его брать на работу неважно работа не работа просто какая-то дружба или какие-то новые проекты запускаете всегда ну, важен такой вот момент, да, обманет например человек или не обманет потому что доверие очень важно но важно именно на начальном этапе вот, хочется какой-то подсказки да, когда ты еще не знаешь человека и в этом помогает астрологическая карта она подскажет обманет не обманет человек ну и вообще как будут складываться отношения вот например в карте этого мужчины который родился 13 мая 1955 года восточный астролог сразу увидеть что у него есть врожденная способность манипулировать своими начальниками что они, что они будут любой неважно не где он будет работать начальство всегда будет к нему прислушиваться будет следовать его советам а, и вообще такой человек может стать таким серым кардиналом в любой фирме в любой конторе это написано в его карте судьбы более того это проявлено можно сказать лежит ну вот практически на поверхности Согласитесь, вот многие руководители, особенно многие современные руководители, конечно, они хотят иметь в штате такого сотрудника, у которого можно было бы спрашивать вот такие советы. То есть сотрудник, который знает, вот знает дату рождения, может ну, определить, да, кто будет, например, хорошим исполнителем, кому комфортнее заниматься рутинной работой, а кто способен, способен занимать какие-то лидерские позиции. Естественно, мы подбираем исполнительные, исполнителей по одним принципам, топ-менеджеров по другим принципам. Ну и иногда нам нужны карьеристы в хорошем смысле этого слова. И карта Бадзи все, все эти секреты нам показывает и отражает. Уже давно не секрет, что руководители крупных организаций, частных фирм, фирм нередко обращаются к астрологам, когда речь идет о подборе персонала. А, вообще, по данным соцопросов, к астрологам регулярно обращается около 15% фирм в нашей стране. Конечно, по сравнению с Западом, ну, уж тем более с тем же Китаем, откуда пришла эта наука, конечно, это очень мало. Но, тем не менее, тенденция к росту явно есть. И э, каждый год все больше и больше людей, э, видя, что, допустим, их друзья или их конкуренты э, обращаются к астрологам, тоже начинают потихоньку э, все больше и больше прибегать к услугам астрологов. Еще одна сфера, где востребованы знания китайских астрологов, это брачные агентства. Часто родители, да и сами женихи и невесты обращаются, чтобы узнать, каким будет их брак. Ну, мне вообще кажется, все люди, которые слышали хоть немного про астрологов и в это верят, обязательно, если у них намечается свадьба, конечно же, сходит к астрологу. А, интересно, ведь всегда интересно, насколько люди психологически совместимы, как нужно себя вести в отношениях, чтобы брак был крепким. А, есть ли какие-то сложности? Ну, сложности, наверное, во всех браков бывает. Так вот, когда будут такие кризисные Годы, как к ним лучше подготовить девушке, которая собралась замуж карта бадзи жениха ответит на главные вопросы если я выйду замуж то как будет складываться моя жизнь не буду ли я болеть буду ли я счастлива буду ли я богата на все это отвечает астрологическая карта жениха если бы эта девушка выходила замуж за мужчину, рожденного 17.05.1982 года, то можно было бы с уверенностью сказать, что ее будут любить, поддерживать, даже в ущерб, в, в ущерб себе. У нее родятся дети, и замужество в целом будет удачным. Это прописано в карте вот этого мужчины. Поэтому, если вы знаете Бадзи, ну, по-другому, 4 столпа судьбы, да, у вас в руках, образно говоря, надежный навигатор. Вы уже будете идти по жизни э, не вслепую, а будете знать, где подстелить соломку, когда нужно действовать активно, потому что время на вашей стороне. И в этом случае уже все зависит от вас, насколько быстро вы добьетесь успеха. В БАДЗИ очень хорошо видно, в какой период жизни стоит направлять свои усилия на карьеру или, например, на замужество, на рождение детей, или на зарабатывание денег, или на что-то другое. Для того, чтобы не плыть против течения, вы можете выбирать ту сферу, которая в данный момент поддерживает ну, вот, знаете, пространство, вселенная, чтобы именно в этой сфере вы могли себя очень хорошо реализовать. Не зря БАДЗИ относит к одному из самых точных методов прогноза. Итак, друзья, если вы решили, что вам нужен такой навигатор по жизни, как БАДЗИ, то наша школа приглашает вас на эксклюзивный курс «Астрология БАДЗИ для новичков». Понятно, быстро, практично. В чем его преимущество? Эксклюзивность по сравнению с другими курсами в интернете – Самое главное преимущество в фундаментальном подходе к чтению астрологической карты. Те, кто уже хоть немножечко разбирается в Бадзе, знают, что основная сложность при разборе карты составляет, очень часто составляет определение силы слабости. Так вот, наш фундаментальный подход, он ушел от силы слабости. Мы немножко в другой э, школе, мы сейчас немножечко по другим технологиям работаем и мы анализируем карту по-другому. Этот анализ получается достаточно глубокий, и мы с помощью тех образов, которые мы видим в природе, то понимание жизни, которое у нас уже есть, мы его переносим на карту. Ну, например, если вы яинское дерево, яинское дерево – это образ цветка, то что будет полезно для цветка? Солнце и дождь. А если вы дождь, Дождь это инская вода. Что будет полезно инской воде? Инской воде будет полезна янская вода, какая-то большая вода, да? потому что дождь все время или туман он должен черпать силы из каких-то больших рек и океанов. И будет полезен, например, природный такой, ну, любой какой-то фильтр, может быть, там, серебряный фильтр, да. То есть, естественно, туману легче или дождю быть, ну, и приятнее, наверное, всем, когда он, когда он чистый, когда он прозрачный, когда просто вода, а не вода с какой-то примесью или грязью. Вот такими образами можно раскладывать любую карту. Этот подход уже хорошо проверен, он очень хорошо работает, он хорошо себя зарекомендовал, поэтому те, кто приходит изучать БАДЗИ, сразу ориентируются именно на этот подход. Наше обучение строится от простого к сложному. У вас будут методички, возможность пересматривать уроки. Мы уроки не забираем, то есть уроки остаются всегда с вами. В любое время в личном кабинете вы можете их просмотреть. Закрепляем мы материал, закрепляем на практических примерах. Обратная связь и ответы на вопросы, либо преподаватели, либо кураторы, происходят у нас регулярно через скайп-чат. У вас будет закрытая группа, и как только вы присоединитесь к закрытой группе в чате, вы сразу можете выкладывать свои карты, делать самостоятельные разбора, обсуждать их в группе. Если что-то непонятно, задаете вопрос куратору или преподавателю во время вебинара. Главное не стесняться, главное спрашивать, подключаться к обсуждению. Не надо думать, что кто-то вот умнее, у кого-то лучше получается. Каждый по-своему постигает эту науку, кто-то раньше, кто-то чуть позже, у всех свое, свои какие-то каналы восприятия, у всех свои методы запоминания информации. Поэтому начинаем понимать карты, начинаем их изучать с самого начала, нужен просто опыт, как, ну, в общем, как и в любой профессии. По поводу оплаты есть еще очень важный момент. Наша школа всегда идет навстречу. У нас есть такое полное, в общем-то, понимание того, что у всех разные финансовые возможности. И если вы хотите учиться, то мы обязательно пойдем вам навстречу. Мы можем дать вам рассрочку. По окончании курса. Ну, вы будете, конечно, вы получаете сертификат, что вы прошли, прошли наш курс. И у вас будут совершенно эксклюзивные знания. Будете знать свои сильные и слабые стороны, оценивать свой потенциал. Сможете выбирать тот жизненный путь, который предназначен вам судьбой. Не упустите свою удачу в деньгах, в любви, в карьере. Узнайте лучшие периоды ваши для важных ваших дел. Получите новую профессию, и вы сможете... Можете просто консультировать, можете зарабатывать деньги. Для подготовки к курсу мы запланировали несколько видеоуроков, на которых расскажем, как устроена карта Бадзи. научим строить кар... саму карту. Покажем, как в ней увидеть деньги, супругов, детей, начальников. Итак, ждем вас на видеоуроках. Оставляйте свой e-mail, и мы обязательно вам пришлем приглашение и на открытые мастер-классы. И на сегодня все. До встречи на урок.